Ну что, привет! Сейчас мы посмотрим новый видосик Геранда. Поехали, вместе сделаем это. Pill. А, это было дорогое Мне кажется, правосых. они ж потеряли чертеж 44-го. Нужно срочно разработать какое-то оружие. И теперь им придется создавать 45-го. А, это им приснилось. 44. Да. А на разработку новой машины. Он знал, что недели. один исчез, а второй чертеж не, не успели сделать. Я с вашими товарищами смогу собрать из этого чертеж. Он сколько уже на Москву едет? Катюшечка. О, Катя, во втором, в втором ролике уже. Генерал, а с ним что делать? Кто ты гигантский немецкий? Да, раз, вы его, его металлы, детали пригодятся в создании нового монстра. Хорошо, что завод функционирует в Москве? Возможно, что-то создать. где куда-то попрятался? А, нет. Инженеры так собирают всякие чертежи все знания в кучу сейчас будем все рассчитывать и черчить так не мешать пожалуйста мне кажется мы примерно такого же размера новый танк понеслась стройка тут уже он заснул прикинь какая работа без сна и отдыха все глаз проектировали что одновременно О. заснули а что там сверху за йода нарисован смотри это же йода <laughs> какой виллаж то есть надо его поместить туда йода в мозг а я поняла мозг магистра йоды <laughs> так вот вам чути стройте хорошо У -у -у, горелки это плавить Он полностью расплавит и с будут отливать. Походу будет новый танк вообще. Так да, написано ЖКВ-45. 45, да. Да, не 44, в -то и прикол. Точно. Но основание похоже. Сейчас, чем отличается? А сейчас посмотрим. Смотри, какая-то вот есть батарея. Но он с немцы построен, да? Да. У него дополнительная башня внизу вижу. У него другой глаз. У него какой-то баллон новый, смотри. Мощность на максимум. Вот. И он еще синий глаз. Душу ему вселили. Там, получается, не монстр, да? Он какой-то как танк. Там, то есть, не надо внутри им управлять. Не знаю, Ну пока шар танк вики... 44-м же управляют? Подожди, он вырубился. Что случилось? А что случилось? Что-то не сработало. Магистр Йода в его голове неправильно подумал что то я не знаю, ты видел, вот у него модель другая, у него какие-то еще бревна добавились, я где-то уже тоже видела у Геранда, вот что-то у него какие-то новые фишки бревна добавлять Мне кажется, он будет мощнее А зачем он бревна? Боку, Он будет стреляться вот это мы уже знаем в бою. А может быть вы знаете, зачем ему бревна или что-то еще? Откуда не знает. И он еще не воевал. Я поэтому... знаю. Подожди. получился стрим Геранда, где он рисовал. И что? КВ-45. Так может быть он говорил там, что чем бревна и а -а -а, все остальное ну оружие. Да. Поэтому если вы если знаете, да, по... пишите в комментах обязательно. Вот. И пока. Пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.